Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Скорпион на январь 2021 года. Это видео поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. Январь насыщенный астрологическими событиями, поэтому начнем мы с главных таких определяющих событий и затем приступим к нашему привычному формату прогноза по датам. Итак, Юпитер и Сатурн в прошлом году под конец года перешли из знака Козерог и соединились в знаке Водолей. В двадцатом году Юпитер и Сатурн создавали сильный акцент на теме третьего дома, поэтому Тема поездок, обучения, контактов могла быть для вас главной, первостепенной. Сейчас же Юпитер и Сатурн перешли в ваш четвертый сектор, и поэтому тема семьи, создание семьи или решение важных вопросов, связанных с семьей и недвижимостью, будут выходить на первый план. Может? быть даже этот период более спокойным, чем предыдущим, в плане поездок. То есть в целом третий дом дает недалекие поездки, поэтому в 2020 году могла быть необходимость туда-сюда куда-то ездить, но не на большие расстояния. И в этом плане в 2021 году будет больше стабильности и больше желания все-таки быть дома и решать какие-то семейные дела. 6 января Марс переходит в знак Телец и будет в нем находиться по 4 марта. Опять-таки Марс целых полгода в прошлом году находился в знаке Овен, в вашем шестом секторе. И это создавало очень сильный акцент на тему работы, это время, когда нужно было заниматься и здоровьем, и рутина могла очень сильно затягивать. все таки Марс — ваш управитель, и он был полгода медленным. Это могло давать такой эффект, что дела замедлялись, не получалось очень интенсивно работать. И, скажем так, это могло оставлять даже какие-то хвосты, то есть недоделанные проекты или дела, на все инициативы могло не хватать, или времени. Сейчас же Марс переходит в Телец, в земной знак, материальный, поэтому будет желание вкладывать свои силы и энергию именно в то, что приносит результат, дает возможность хорошо заработать. Это первый момент. Второе, это то, что Марс переходит в седьмой сектор. и в связи с этим будет повышаться количество контактов, разговоров, возможно, в вашем подчинении будут находиться люди, или вы будете искать специалистов для того, чтобы решать те или иные дела. Плюс седьмой дом отвечает за брак, поэтому вы можете вместе с партнером по браку стремиться к чему-то важному, дополнять друг друга. Но Марс также дает и конфликтность, учитывайте это может быть нетерпимость к каким-то сторонам человека, с которым вы сотрудничаете и взаимодействуете. Но в целом отрицательная энергия Марса компенсируется через активную деятельность. То есть если вы будете заняты, если вы будете вкладывать силы в какие-то начинания, либо в продолжение каких-то дел, то это будет снимать уровень агрессии. Итак, переходим с вами к прогнозу по датам. И начнем мы с 5 января, в этот день, Меркурий и Плутон соединятся в вашем третьем доме. Это очень важный для вас день в плане разговоров, поездок вы можете узнать какую-то новость или встретиться с значимым для вас человеком. Это может быть письмо, которое вы получите и оно вас удивит. Это может быть телефонный разговор, который также сильно на вас повлияет. В любом случае, ну вот тема информации, разговоров, она так или иначе будет формировать основной пласт событий в начале января. С 8 января по 15 марта Меркурий будет находиться в вашем секторе семьи, дома, недвижимости. Дело в том, что Меркурий в феврале будет ретроградным. Именно поэтому он задерживается надолго в этом секторе. И это еще раз говорит о том, что 2021 год поставит перед вами задачу решить какие-то важные вопросы, возможно, имущественного характера. Возможно, это будет связано с темой ваших взаимоотношений с родителями, с членами вашей семьи. В любом случае Меркурий отвечает за разговоры, поэтому очень важно будет выслушать своих близких. Очень важно будет обсудить те моменты, те темы, которые кажутся для вас значимыми. Плюс Меркурий у нас также за документы отвечает за покупки-продажи, поэтому это может быть время, когда вы будете планировать продавать квартиру и покупать другую. Это может быть период, когда вы будете что-то покупать для дома или оформлять какие-то бумаги, связанные тоже с темой недвижимости. 8 числа Венера переходит в знак Козерог и будет находиться в нем до конца января. Это период, когда м -м, могут быть приятные поездки, разговоры. Венера показывает, через какую сферу человек может получить расслабление, удовольствие. Поэтому для того, чтобы отвлечься, развеяться, вы можете выходить на встречу со знакомыми или отправляться в поездку за город. В целом именно вот такой подвижный образ жизни будет давать вам возможность наполниться положительными эмоциями. Тем более, что с 6 по 9 число Венера и Марс будут в хорошем аспекте, и опять-таки затронут третий сектор, поездок, коммуникации, поэтому вот этот промежуток времени идеально подходит для приятных встреч и поездок. Кстати, это также аспект знакомства, поэтому если вы заинтересованы в развитие своей личной жизни, то данный аспект может вам помочь. 10-11 число — очень важные для вас дни. Меркурий будет в соединении с Юпитером и Сатурном в вашем четвертом доме. Вот это как раз такое кульминационное событие января в плане вопросов, которые имеют отношение к дому, семье, недвижимости. Вы можете обсуждать какую-то важную тему. В целом Юпитер и Сатурн — это социальные планеты, поэтому такое сочетание может говорить о важной работе, которую вы будете выполнять дома, или о том, что вы захотите переехать в новый офис, или будете искать себе офис для аренды, чтобы вам было более комфортно работать. 12 и 13 число — Насыщенные, активные дни, но достаточно напряженные. Дело в том, что будет сильно ощущаться квадратура Сатурна и Марса, и это даст необходимость целенаправленно действовать, преодолевать даже какие-то трудности, препятствия. Могут быть, скажем, отношения натянутые с близкими людьми в этот период, может не хватать взаимопонимания. 13 числа будет новолуние в Козероге, в третьем доме, и оно может поставить перед вами задачу искать новые пути взаимодействия, коммуникации с окружающими. Это новые правила, по которым вы будете, например, выходить на связь с вашими заказчиками. То есть это может быть установление какого-то лимита по времени, которое вы готовы посвящать перепискам, связанным с работой. В любом случае... Козерог заставляет все-таки создавать какую-то новую структуру. И обратите на это внимание в вопросах, которые имеют отношение к темам обучения, разговоров и в целом все, что касается коммуникации. С 10 по 18 число будет очень ярко ощущаться энергия урана. Дело в том, что 14 числа он разворачивается в прямое движение, и вблизи этой даты он будет неподвижным и, соответственно, будет создавать такой фон для событий. Уран, напоминаю, находится в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Поэтому в середине месяца могут происходить важные ситуации, связанные с темой брака, взаимоотношений, с темой вашего взаимодействия с коллегами на работе. В любом случае могут происходить неожиданные ситуации по Урану, в целом, Уран ⁇ это планета, которая в первую очередь любит дружеские, равноправные взаимоотношения, поэтому если это присутствует в каких-либо отношениях в вашей жизни, дружба, равноправие, то вы можете даже сблизиться с этим человеком еще больше в указанный период времени. С 20 по 29 число Марс будет в соединении с Ураном или Лилит в вашем седьмом доме. Вот это период, когда вам действительно стоит быть поаккуратнее и осторожнее. Это, сразу скажу, неблагоприятное время для того, чтобы начинать сотрудничество, давать какие-то обещания, подписывать бумаги важные. Также это период повышенной конфликтности могут быть, опять-таки, разногласия, разночтения определенных ситуаций. К тому же, Марс и Уран дают ускорение, может быть, желание м -м, бежать вперед. И м -м, в этом плане будьте внимательны, чтобы ваши действия были продуманными. Не совершайте глупости в этот период, не решайтесь на то, что не обдумано. Только вот взвешенные решения должны присутствовать в этот период. Ну и плюс Лилит дает эмоциональные искажения, поэтому очень важно в этот период отстранять эмоции от деловых вопросов и вообще от жизненно важных решений, которые вы можете принимать в этот период. Тем не менее, есть и хорошее влияние. С 24 по 29 число Солнце будет в соединении с Юпитером и Сатурном в вашем четвертом доме. Это может быть, например, известие о повышении вашей жены или мужа. Это может быть какое-то достижение кого-то из ваших детей, например, устройство на новую работу. В любом случае, семья должна все-таки в этот период быть для вас определенным фундаментом. И какие-то вот положительные моменты однозначно должны происходить в этот период именно в связи с вашими близкими. 28 числа будет полнолуние во Льве, в вашем десятом доме. И в этот же день Венера соединится с Плутоном. Это, во-первых, очень эмоциональный день. А во-вторых, это вот получение результата. И очень затронута тема финансов. Поэтому вы можете получить в конце месяца премию или э, какое-то финансовое поощрение. Это может быть крупный заказ. Но в любом случае полнолуние — это как квинтэссенция э, последних нескольких месяцев вашей жизни. Будто бы вы это заслужили, вы к этому пришли. Это как кульминация какой-то ситуации возможно это выплата по завершению какого-то длительного проекта которым вы занимались но все-таки полнолуние в десятом доме дает возможность пожинать плоды в хорошем смысле этого слова именно в контексте рабочих моментов но не всегда работа идет по десятому дому это могут быть какие-то важные кульминационные моменты и в других сферах жизни но только в тех, которые вы действительно считаете очень значимыми для себя. 30 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем четвертом доме. Этот разворот это больше уже тема февраля, особенно первых трех недель февраля. Но в целом это еще больше фокус создаст на теме семьи. И это может быть началом периода размышлений или подбора вариантов каких-то, раздумий. Поэтому используйте этот период времени для того, чтобы решить те вопросы, которые вас беспокоят или которые уже назрели. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео, спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на мой YouTube, а также на мой Instagram, буду очень рада видеть всех вас, до скорых новых встреч, пока-пока!